Итак, предлагаю подробнее поговорить про третий пункт. Если у вас есть вопросы по первым двум, зафиксируйте их, и после презентации будете задавать, и чем могу, все отвечу. Вот здесь вот есть ссылочка, да, здесь такой двойной подтекст, вот здесь подпись, что на собаке на этой зарытой. что не обращайте на меня внимания, в свое время, Поймете, когда, когда на меня внимание обратить. Вот таким же образом случилось у меня. Дело в том, что когда я уже знал свою целевую аудиторию, я позволял проходить в работу проектам, в основном по финансовым соображениям, проектам, которые не полностью соответствовали той целевой аудитории, которую мы выше рассмотрели. И когда это, ну как сказать? Что произошло после того, как я, несмотря на то, что я определился со своей целевой аудиторией, я позволял заходить проектам в работу остальным. Во-первых, это начало тянуть время от моего развития. То есть то, те направления, в которых я хотел развиваться, я это откладывал, потому что работа начала происходить с моим личным участием максимально вовлеченной. Потому что когда заходит новая ниша, новый проект, для того, чтобы получить результат, я туда максимально вникаю делаю костяк основной который дает результат и потом уже могу его как-то спокойно делегировать передавать вот поэтому увлеченность была моя максимальная. Вот. а так как средний человек довольно солидный уже был да, там вот в районе 80 тысяч рублей то уже как бы, ну, было интересно скажем так с одной стороны с другой стороны я мог их не брать точно и я сделал вот э, то, что мне позволило отказаться от таких проектов в выгоду моего дальнейшего роста. Я, естественно, это только мой опыт, я не призываю э, остальных таким же образом поступать. Давайте тут откроем ссылку, да, и здесь пост ВКонтакте, о котором я, э, в котором я, в принципе, излагаю ситуацию. Если кто захочет, ссылочку я потом скину, посмотрите. Но суть в чем? В том, что я здесь говорю о том, что мы с определенного момента начали возвращать деньги за проект вместе с рекламным бюджетом, который открутили, несмотря на то, что люди хотели с нами продолжать работать. Вот. Тут я привел, привел там примерно сколько денег, на самом деле было больше, потом я почитал, но не факт. Да? Факт в том, что я, когда я начал брать ниши и клиентов, которые не полностью соответствовали целевой аудитории, они начали тянуть мое время. и это на разных уровнях, причем на уровнях аналитики проекта, и даже были те проекты, вот, допустим, банкротство физических лиц, по ним связка у нас была. Но сами клиенты по типажу мне не подходили. То есть, если бы я продолжил развиваться в нише банкротской физических лиц, то я бы все равно потом от нее отказался. Вот. И таким способом я наложил на себя обязательства. Платить из своего кармана, то есть ни на команду, ни на кого другого, это не распространялось. Я только из своего кармана начал выкладывать деньги, возвращать за эти проекты, потому что я принял решение их уже не брать. Это меня отучило. И вот в 2022 году мы такие проекты больше не берем. И мне как бы по кайфу работать с теми, с кем мы работаем. То есть это очень сильная фильтрация на входе. Я не призываю делать так вас, но в определенной степени это нужно сделать. Отказаться от тех, кто недостаточно бюджета, отказаться от тех, кто по каким-то моральным принципам вам не подходит и так далее. Потому что это сэкономит большое количество времени, и это даст вам время для развития в нужном направлении, где вы точно повысите свой средний чек. Если вы даже время от этих проектов инвестируете в свою упаковку для того чтобы закрыть первые два пункта, а у вас постоянно, я уверен, не хватает времени, как когда-то у меня, для того, чтобы это сделать, упаковаться, да, хотя бы на каком-то нормальном уровне. Я уже не говорю там супер дизайнерский продвинутый. То есть это необходимо сделать. Даже эти инвестиции временные у вас окупятся многократно, потому что один раз лучше, и потом в течение нескольких лет вы будете плоды пожинать. Потому что а, аудитория, которая будет приходить на вашу страничку, там, сайт или куда-то еще, она будет гораздо лучше конвертиться и э, захочет работать с вами. Переходим к следующему слайду.